Друзья, всем привет! С вами группа компании TSS. И сегодня вместе с вами посмотрим на наш новый сварочный аппарат ТСС ЭВА ММА-200. В комплект поставки с данным сварочным аппаратом входит кабель с климой заземления, кабель с электрододержателем и, конечно же, гарантийный талон. Данный аппарат имеет два режима работы. Режим ММА для работы со штучными электродами с различным видом покрытия. И режим Теглифт. Аргонодуговая сварка, углеродистых нержавеющих сталей и их сплавов. Поджиг дуги осуществляется касанием. Аппарат имеет регулируемые функции горячего старта и форсажа дуги, а также мгновенный антистик, функция антизалипания электрода. Подключается аппарат к сети 220 вольт. Регулировка сварочного тока для режима ММА и режима t составляет от 20 до 200 ампер. Диаметр электрода, который мы можем использовать в режиме ММА составляет от 1,6 до 4 миллиметров. Вес данного аппарата 4,5 килограмма, гарантия 12 месяцев. Ну и давайте поближе рассмотрим наш сварочный аппарат. Корпус выполнен с комбинацией полуторамиллиметровой стали и обрамлен ударопрочным пластиком. На верхней части аппарата у нас есть ручка для удобства перемещения аппарата и также есть две проушины для крепления ремня. На передней части нашего аппарата у нас имеется два разъема для подключения кабеля с электродержателем и кабеля с клеммой заземления. Также есть возможность смены полярности. Выше у нас идет вентоотверстие для охлаждения нашего сварочного аппарата, защитное стекло, под которым у нас скрывается LCD-дисплей и совмещенный регулятор с кнопкой выбора режимов. На задней части нашего аппарата у нас располагается провод для подключения аппарата к сети 220 вольт, тумблер включения и вентиляционные отверстия. Ну а теперь давайте подготовим наш аппарат к эксплуатации. Подключаем кабель с электродовым и кабель с клеммой заземления.